Сказав сперва, откуда я взялся, я Патенты живу. все выкладываю я. Сначала от владельцев мирских, Защитую печать мне служит их, Чтобы не смел никто мне помешать, Святые отпущения продавать. Затем выкладываю бул немало, Что дали папы мне до да кардиналы, До да патриархи всех земных концов, Владельцы золотых часов. Прибавлю несколько латинских слов, и проповедь я ими послащу, К усердию слушателей обращу. Затем их взор прельщаю я ларцами, Набитыми костьми да лоскутами, Что всем мощами кажутся на вид, А в особливом ларчике лежит От Аврамовой овцы плечо, Мне млите восклицаю горячо, Коль эту кость опустите в родник, захвораю вас, овца или бык, Укушенный собакой и змеей, Язык, а ключевой водой И здравый будет. Далее, мол, я, отоспы, оспы, паршу, гноя, а Лишая излечится водой. Раз из родника напьется, И с Авраамовых времен ведется, Что приумножится добро и скот. От той воды и ревность пропадет. Коль муженек ревнив, не сносим рук из родника воды прибавьте в суп, и ревности его как не бывало пускай жена при нем же изменяла, пускай же путалась с тремя попами. А вот еще перчатка перед вами. Эту перчатку, кто наденет, тот не слыхал и жатву соберет, ржич меня, овса или пшеницы. Лишь только бы не вздумал, он скупиться. Но, слушайте, что вам скажу сейчас, хоть в церкви этой ныне среди нас Есть человек, что отягчен грехом, И все ж покаяться не хочет он, Или если есть тут грешная жена, Ему же обрагатила она, Ни благости, ни права, да не имут вносить свой вклад, За них дар не примут. Но, кто свободен от греха такого, Пускай дарит он по Господню Слову, и будет отпущение дано, как буллой этой мне разрешено. Тут можно Вытягиваю шею, что есть силы по сторонам, раскланиваюсь мило, как голубок, сидящий на сарае. Руками я языком болтаю, так Но быстро. если враг мои шатнет труды, его я проповедью уязвлю.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 С врагом любым тот час же расквитаюсь. Я для народа праведен на вид. А? Да. Да. Нет, яд под видом святости сокрыт. Обычно под эту композицию все еще да, просто сидят да, и пытаются понять, что происходит. Дево с той святой водой, Нет, может смыть грехи измены. Господи, какая прелесть! Что еще да, есть да, у вас? Да. Э, я мысль свою вам вкратце изложу. Надо, да? Надо, давай. давай. Стижание ради проповедь вержу, и неизменен текст вот мой слон. всякий раз. Radix malorum es cupiditas. Жадность источник всего зла. Ура! <интонност> <прав Nokia> <его> да, общность мой испытанный конек, и, кстати, ну, достаточно об этом рассуждать Так вот, я им рассказываю ряд историй, бывших много лет назад Такие рассказы простой народ и слушает, и сам передает я умею деньги зашибать Почему мне пост, Евангелие, Заветы Покуда есть вино, еда, монеты Что у вас еще есть на столах? Зовесть! И вот что скажу о друге в заключение Хотели слышать вы рассказ правдивый Так вот, когда напьюсь я то... в пива Вам расскажу историю на славу так тешили мамона в виде свинском, и в капище плясали сатанинском. От их башбы в лосы вставали дыбом, они распять спасителя могли бы, когда бы не был он за нас распят. Огонь разжегший в нем, они горят и похотью костер тут разжигают. И боль вином напрасно заливают. Свидетели Писания возьму, Что винопийство погружает в тьму порока и греха. Вот как Лот грешил, что он суждение здравое изрек. Он говорит, что пьяный человек Ума немногим больше сохраняет, чем полоумный. Хворь усугубляет затмение ума И длится дольше. Но пьянство грех! Неизмеримо больше! чем их есть на самом деле. Еще раз. На севере, на юге, под сенью пальм в гиперборейском юге алкают яс, а вместе с тем объятий. Апостол Павел говорит О, братья, червя едите. Вас же черп сгложит и тление избежать ничто не сможет. Нам это горько слышать, но, увы, еще печальнее картину вы увидите, когда глупец, упившись и безумано ядство навалившись, да соперник жадно поглощает и в свалочное место превращает дарованный нам Господом сосуд. <сосы> Апостолы в смятении нам рекут, вам, горе-пьяницы и сластолюбцы, Спасителя враги и душегубцы, Кубка в стук заполонил вам ухо, Взамен креста для вас святыня Брюха! <смех> О, брюхо, скопище нечистых, вот! С воловонием ты отравляешь рот, И мерзок звук твой, и противен запах. Лишь очутись в твоих несытых лапах, Твоим рабом останешься до гроба, Чтобы кормить растущую дробу. И повара такие тут ну печь, столочь крошить, Чтоб вещество природное лишить, Обычных свойств и аппетит капризный Вновь пробудить то пряной головизной, Йоу. То блюдом соловинных язычков. И чем они не тешат алчных ртов? Шафраном, луком, перцем и корицей Все сдавливают уксусом, горчицей, кора и корень, листарех цветок Сок из надреза, тертый порошок, все на потребу в соус все пригодно Лишь заглушить бы яство вкус природный Лишь бы сокрыть его природный вид И тем разжечь уснувший аппетит И кто излишествами насладится В том дух живой To czasże umiertywitsa! Спасения вовсе нет а От двух глотков ты потеряешь зрение И в некое насыщенное Насыщенное отдаление из с чипсой да вином перенесен Не в Бордо И Лиссабон, а в Летве Будешь там Самсон Самсон вы свистывать Теперь внемлите Друзья почтенные Кто победитель бывал в борьбе Всех он победит Возьмем, например, Атилу. Ты Атила. Атил. Был он знаменит, а умер смертью жалкою, позорной. Расхвасил нос своей он кровью черной в тяжелом сне. Я сразу Зачем? все могу вам Ём? рассказать. Скол. Как говорят, он ваш был собутыльник. Внезапно ночью был его светильник, погашен смертью. Навзнич на скамью свалился он, осиротив семью. И вор, что смертью именуем. В том и закричал Буян, когда бы только был в тюме я зван, то я бы ей пересчитал все кости. Идем, друзья, назовемся в гости, отбисшим смерть, убьем мы кровописую. Поднял стакан, он в выступлении пьяным клянется двум товарищам Буяном, что не покинет их до самой смерти. Потом сказал Николай, Друзья, этот клад разделим мы один. Нам выпало великое богатство, оно с собой у нас. Богатство. Вот и конец. Я все вам рассказал. А теперь прощайте и всуи Господа, и поминайте.